что-то добавить или зачитаешь? А вот давайте вот от Инны. После чистки тела идет чистка психика и ментала. Так что это, так, что это процесс бесконечный, не для одной жизни. Ну, после, после чистки тела идет чистка психики. Наверное, это как-то грубо сказано, потому что... У нас идет все, и чистка тела, и чистка психики, она идет очень долго. У нас не может так, что мы, например, 30-40 лет себя загрязняли, а потом раз и за несколько месяцев очистились полностью. Это, конечно же, не так. Поэтому чистка тела идет достаточно долго вместе с психикой и с менталом. А бесконечный процесс это или нет, я пока не могу сказать. Я бесконечность пока не жила. И для одной жизни или нет, тоже не могу сказать. Я сейчас в этой жизни... И про иное что-то сказать вам не могу. Могу сказать только про свой опыт. Все.